валин Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – вера и уверенность. Когда человек в себе уверен, он почти не допускает ошибок. Когда человек в себе уверен, он очень редко в себе сомневается. Он может действовать порой необдуманно, настолько он уверен в себе, что может совершать ошибки. Но, тем не менее, он ничего не боится, и очень редко он подвластен сомнениям. Если говорить о человеке, который верит, это уже совершенно другая история. Человек верит в себя как в Бога, он настолько спокоен, он словно Бог, он словно та икона, на которой он молится в своем храме. Он ни в чем не сомневается, закрыв глаза он может ступить в воду лишь потому, что он верит в себя. Это совершенно иной уровень. Иными словами, уверенность в себе – ничто предвердит в себя. Вы должны верить в себе. Вы должны быть настолько сильны, вы должны быть настолько безоружны перед своей верой, верой в то, что сможете, что сильны. Что безупречно, вы должны верить в то, что вам по силам буквально все вокруг. И тогда никакие преграды не переградят вам дорогу. Вы сможете переступать через горы, если будете верить. Вам будет подвластно все. Любая идея, любая мечта, любое начинание в жизни будет вам по плечу. Вы сможете побороть все, с чем вы столкнулись если вы будете верить. Уверенность же – это более слабая субстанция. Когда вы уверены, вы все же подвержены некоторым действиям со стороны людей общественного мнения. Внутри вас, возможно, будут некие тени сомнения. Уверенность – это грубая сила. Вера – это совершенное науровень. Это покой. Это улыбка во всем. Вы с верой в глазах, с улыбкой на лице, действуйте спокойно, размеренно, абсолютно не сомневаясь ни в чем. Словно вы есть Бог. Вы творите, говорите, думаете, поступаете так. Словно вы Господь. Это и есть вера. Вера в то, что вы есть Бог. Вера в то, что вокруг есть Бог что все гармонично и все зависит лишь от вас. Вера в себя делает порой невероятные вещи, поэтому будьте верны, чем уверены, ибо вера – это то, что нет ничего ее сильнее, это то, ради чего мы живем, ради чего стоит рождаться нашим детям. Ради того, вера это то, ради чего стоит жить вообще. Делайте все в своей жизни с верой, с абсолютной, чтобы никогда вы ни в чем не сомневались. Вера это то, что внутри нас, что двигает планеты, что толкает человека на подвиг, что заставляет мать рожать ребенка. Вера это то, что мы вкладываем в сердца друг друга, когда любим. Самое сильное чувство это вера и любовь. Поэтому действуйте всегда с верой, а уверенность оставьте мальчишкам. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.